Нормальные люди приезжают только на стоянку, потому что время вечер, рабочий день заканчивается. А я, наоборот, ребята, уезжаю. Я только что приехал, быстро поужинал и поеду дальше работать, потому что сегодня я начал поздно, закончу тоже поздно. Нужно, в конце концов, этот рейс уже добивать, ребята. Грузов с Чикаго диспетчер, диспетчер сказал достаточно, поэтому... Сейчас я пока доеду до Чикаго, но ну, мне осталось буквально, может быть, один рабочий день. Сегодня вечером я максимально подъеду к Вайоминку или куда-то в Висконсин, Вначале я, а потом уже в Леонойс. Завтра вечером, я думаю, по плану быть в Чикаго, и потом уже, соответственно, диспетчер мне находит грузы, я собираю и выезжаю обратно в теплоту, ребята. А я работать. Сегодня до ночи буду. Хотел еще заправиться, а здесь просто, смотрите, катастрофа какая-то. Просто что-то всем резко приспичило. Может быть, просто они... Приезжают и на утро сразу заправляются. Может быть так это работает, не знаю. Ну, короче говоря, я не заправился. Поэтому заправлюсь дальше. У меня еще топливо миль, наверное, на 300 хватит. Нормально. Залило жидкости, ребята. Не замерзающие, потому что здесь уже минус 6 сейчас. А мне хорошо. В майке сижу. Прекрасно. Себя чувствую, отлично. Блин, ребята, что-то не пойму. I-80 close закрыто что ли моргает, видели? наверху, ребята, с утра проснулся а у меня давление на трейлере опять немножечко упало на шине, представляете? вот такая вот фигня происходит, потому что, видимо, где-то идет, идет воздух короче, я зашел вот этот шап говорю, ребят, подкачайте колеса а там баба какая-то, ну, с утра прямо она такая злая, говорит подкачайте, мы подкачиваем за деньги, 30 баксов я говорю, в смысле, мне одно колесо надо подкачать. У тебя их 18. но ну, мне надо одно подкачать. Неважно, важно, 30 баксов все равно. Я говорю, ну обычно у вас бесплатные стоят штуки. Но ну, нет у нас таких штук. Короче, 30 баксов плати. Хорошо, я заплачу 30 баксов, но тогда мне проверьте все. Что у тебя случилось, с шинами? Я говорю, ничего не случилось. А зачем тебе проверять? Да надо проверить, просто говорю. Просто проверить для моего успокоения. В чем проблема? Ну я же не буду говорить, у меня там подспускает, там что-то, что-то, что-то объяснять ей. Ну и, короче, ну давай, встань, сейчас я тебя приглашу. Ну давай, вот стал сейчас пригласить. Все будут проверять. А сколько тебе, типа? Сколько качать? Я говорю, трейлер 120, трак 110. Короче, они будут все сейчас проверять. Глупость такая вообще. Вот, вот, ребята, американцы. Вместо того, чтобы сказать, да давай, чувак, заедем, конечно, 5 баксов на чай ставь 10 баксов. Или вообще ничего не оставляй, просто заезжай к нам снова. Просто хорошее настроение с утра тебе поднять, да? На весь день. Не-не-не, так не работает, ребята. Так не работает. Короче, сегодня день не задался, ребята. Начал разворачиваться, места мало, там, блин, стал трак. Ну ладно, что винить, кого винить, себя только можно винить. Я не заметил вот эти колеса и наехал. Наехал на два вот эти колеса, Бушные старые, чтобы заехать к ним в шап. У них, блин, куча свободных, свободных шапов, Они нет именно в этот. Нет, ты дождись того чувака и потом заедь. Ну, короче, разбил бампер свой новый, одно только ухо осталось, я думаю, восстановление уже не подлежит. Сейчас номерной знак повешу обратно, и потом уже буду искать новый бампер. Вот такая фигня, ребят, случается. Вроде бы ничего не повредил. Сейчас знак сюда, на стрепы повешу. Да, ребята, что-то с утра прям день не задался, правда? Вот и все, ребята, проверили мне все шины, давление. Я думаю, в принципе, это не лишний будет, правильно? На трейлере, на траке, так что пускай. Ребята, сейчас на хорошей штате Небраска. Из Вайоминга выбрался я, видите, здесь совсем другая погода. Плюс где-то 8, наверное, сейчас остановился на растере Немножко прогуляться, буквально остается мне час езды до выгрузки первого автомобиля. Первый автомобиль пойдет у нас в Бентли, Континентал, хотя это вообще не Континентал, но по документу Континентал. Вот такая вот рестерия, написано no camping. 10 часов максимум ты можешь здесь стоять. В принципе, довольно такой, довольно приличное время, в принципе, хватит. Для того, чтобы отдохнуть, поспать, шашлыки пожарить. Такая вот красота. Через каждые 30 миль, ребят. 50 миль. Где-то больше, где-то лучше, где-то красивее, где-то есть какие-то специальные палатки, мангалы и так далее. Ну а здесь есть просто информационный центр и бесплатный туалет для мужчин, для женщин здесь какая-то специальная комната. И телефон даже есть, можно позвонить. Вот таким у меня образом теперь выглядит на некоторое время трак. Я повесил номерной знак на решетку. Ну и сейчас доеду до Чикаго, а там будет видно. Либо установлю какой-то, куплю, либо, я не знаю, либо тот, может быть, как-нибудь саморезами прикручу на первое время, чтобы не пугать народ. Поехали дальше. Ну что, я приехал, ребята, в Небраску какой-то небольшой городок, недалеко от города Амахо. Или Омахо, или как он там называется. Короче говоря, красивенькие домишки. Привез сюда Бентли. Клиент меня уже ждет, он предупрежден заранее. Поэтому сейчас буду автомобиль выгружать. А до него мне нужно будет выгрузить Лексус. Такой план. Какие-то бутылки рассыпались. Ух ты, на дороге Полицейский ходят и эти бутылки, оп, собирает ногами, убирает. Вот здесь рассыпались. Кто-то вез, вез и не довез. В Америке, кстати, принимают бутылки пластиковые. Я их не собираю, но можно было бы собрать там, вроде бы, говорят, некоторые собирать мешочек, сдали. Раз там 30, 40, 50 баксов не лишние, правильно? Так что можно еще и так зарабатывать еду по какому-то новому населенному пункту никогда еще здесь не ездил, но мне необходимо доставить ки автомобиль помните, который не рабочий вы знаете, сейчас на всякий случай ввел свой навигатор не зря же я его покупал сколько там, 400 баксов, по-моему, я тратил пускай он себя отрабатывает, правильно, ребята? потому что Google показывает для легкового автотранспорта дорогу и я немножко запереживал, думаю, не-не-не, не пойдет. Потому что могут быть где-то мосты, где-то просто запрещено движение грузовикам. Где-то дороги могут быть извилистые, я там не проеду. Извилистые, вот так вот я вам показал. Поэтому включил его и параллельно еще Google. И действительно, Google показывал другую дорогу, сейчас еду по той, которая Это, кстати, навигатор Garmin, такие навигаторы, я вчера увидел, ставятся в яхтах. Блин, ребята, так классно! Я здесь вообще никогда еще не был. Это у нас Вайомин, город Ла Фарго. Ла какой-то. Маленький городишка. Вот в него я въезжаю потихонечку. Классно. Снега никакого нет, но я думаю, что скоро вот-вот пойдет, наверное, все-таки. Новый год. 131 да, trunk. Ферма такая какие-то витрины, трибуны для скачек, что ли, сделано, не знаю Все, по прямой 6 миль это 10 километров, и я приехал на разгрузку Ребята, я подъезжаю в этот небольшой город Ла Фарго Там написано была популяция 746 Неужели 746 человек, что ли, всего живет? Странно. Ты как Ершов, что ли, где я родился? Уже 745 я уехал в общем, маленький-маленький городишка. Везу машину куда-то на станцию, которая занимается эвакуацией. Я не знаю, что они здесь эвакуируют. Друг дружку, что ли? Сначала его, потом его. О, кстати, я за вот этим ехал уже и останавливался на заправку и опять его догнал. Животных каких-то везет. И, видите, отходы все эти падают у него с трейлера прямо на землю. Интересный городок. Сейчас будем искать место для разгрузки, потому что машина не ездит. Так, останавливаемся, чтобы мне в комментах не написали, Женя, ты не остановился. Останавливаюсь, ребята, и едем дальше. О, какая здесь красота, птички летают. Прямо по домам. Красивый городок. Но какая-то трасса центральная в центре города, конечно, меня смущает. В общем, Дидок вышел, сказал, что вот здесь его шап, и он, я так понял, потащит на веревке, что ли. Я говорю, давай я здесь припаркуюсь? Да не-не, там лучше. Говорит, что там вот где-то есть территория лучше. Он говорит, давай, follow me. Типа, следуй за мной. Сейчас буду следовать за ним, что он там мне предложит. А, он хочет, чтобы я оттуда заехал и стал вот здесь. Ну да ладно. Хочет, значит, сделаем. В общем, друзья, я еду по каким-то вообще полевым дорогам, но вроде бы грузовой навигатор показывает, что я могу. Google вообще не сюда показывает на другую дорогу. Только трактора здесь ездят, навоз вот везут. Я надеюсь, что ему сейчас не направо, как и мне, через 0,3 мили. А то я так за ним и буду плестись. Больше никого, просто, ребята, просто какие-то полевые дороги, видите? Никак я не выйду на основную трассу. Ну ладно, тем интереснее. Здесь даже, ребята, улица называется I, G. Совсем фантазии не было у людей. А может, наоборот, для того, чтобы проще. Так параллельно одни, с другой стороны другие. Тракторичка свернул в поле. Я за ним не поехал. О, еще какая-то машина. Еще и снег начинается. А вот круто будет здесь встать еще в снег. Смотрите, какой дом везут. Повернуть пытается с этим домом огромным. Я не знаю, сколько он квадратов. В длину метров 25, в ширину метров 5, наверное. За сотню точно. Едем дальше. Классные подкаты есть. Каждый стоит, по-моему, около 150 баксов. Я хотел все заказать. В общем, сейчас отдаю три машины. Я еду потом вон тот Lexus, где он Вот этот Lexus отдаю Выгрузил все три машины, наконец-то И сейчас загружаю Lexus обратно И едем отдавать Lexus Там уже клиент весь переживался, Какие-то штрафные санкции Брокер хочет наложить Типа вы не вовремя привезли Я говорю, снег был, блин Меня не волнует, ну короче Это к вопросу о том, ребят, что будете все позже привезти Все люди, бывают люди нормальные а бывают люди, ну Которые не хотят войти в положение мы типа, возьмем с вас Ладно, я думаю, сейчас Какой-то будет скандал на Доливере Посмотрим с вами Я загружаю Окей. Okay. В общем, ребята, рассказываем сейчас историю Сейчас он уедет, расскажу историю Вот видите, он на маленьком трачке приехал Короче говоря, этот Lexus Я по контракту должен был привести, По-моему, до воскресенья или до субботы Я не знаю Но я его привез сегодня, в понедельник, вечером Потому что был снег, и я просто ну, вынужденно там встал, как вы помните. Все траки встали, это нормально, так бывает. Но ну, и брокеры обычно там по-разному относятся, потому что все всякие разные люди бывают. И вот этот брокер, короче говоря, такую шумиху поднял. Где ты есть? Я пришел своего водителя по какой-то трассе, быстро приезжай ко мне первым. Я говорю, я не могу к тебе первым приехать. Как это так первым ко мне приехать? У меня еще куча машин до тебя, твоя, к сожалению, последняя. Нет, первым, я говорю, нет я сейчас сам приеду, ну приезжай, вот он прислал кого то водителя, его брата или кого-то и короче, разводил еще те, во-первых, они 2 сотки не доплатили, ну как не доплатили диспетчер начал с ними договариваться, чтобы те не, короче, не кипишовали ну 200, 200, 200 с меня, блин, забрали, круто, да, ребята, просто из-за того, что снега, я, что я мог сделать? я ничего не мог сделать, ну вот минус 200 баксов, 200 баксов один раз мне заправиться ну, короче говоря, ну, это, к тому это немало, я вот о чем. Один раз заправиться, это нормально. Это целый день езды. Ну, короче говоря, сейчас он приехал, начал тачку осматривать. Ну, схитрить хотел. Такую... У них вообще какая-то странная мутка была, непонятно. Они говорят, ты можешь тачку забрать, когда я забирал, но, но по документам, по электронным документам ее не вести, а вести по бумажному. Типа, что бумажные потом, знаете, выкинуть или что. Я говорю, ну, я этого делать не буду. Я в любом случае электронные буду вести. А бумажные хотите вы там что-то подделывать, подделывайте после меня. Я не хочу в этом участвовать. Я, соответственно, только электронные заполнял. Они просили еще дополнительно что-то какие-то там подписи поставить. Я говорю, я ничего этого делать не буду. Я, короче, что-то не делал. И он сейчас говорит, а что бумажное есть? Я говорю, нет бумажного. Нету, да, нету. М -м Понятно. И он сразу берет и идет к трейлеру, к, к, к, к, к вот этому. Я его сюда вот сюда вот выгнал специально. Он говорит, я говорю, давай. Подписываю и давай мне деньги». Он говорит, «Не, выгони, я хочу осмотреть». Я вот его здесь поставил. Он его вот даже не осматривал, документы никакие не заполнял. Вообще странная фигня, потому что мы везли к какому-то брокеру. И брокер же тоже имеет свою компанию грузоперевозчиков. И они кому-то, я не знаю, клиента они обманули или что. Ну, короче, какая-то там у них движуха мутная, непонятная. Но главное, что у меня по документам все, все четко. У меня есть видеозапись. Я сейчас специально все это снимал, ребята. Вы могли слышать, как он разговаривал, кстати, на каком языке, ребята? если слышно, очень похоже на русский, но не русский, то ли непонятно, короче, ну, в общем, и он такой говорит, а что это, бумажки нету, бумажки нету, блин, а как, что, и идет, идет к Lexus, зная, что там есть царапина в одном месте, берет туда, подходит, на эту царапину мне показывает, проводит, а это что, покажи на фото, что она была, я, говорю, я фото начат, открыть, он говорит, ну нет же, нет на фото. Я говорю, ну, во-первых, плохо видно, Отправ... я давайте на все отправлю. Давай, отправим обратно, сейчас проверит. Да мне пофигу, я говорю, чуваки, проверяйте, не проверяйте, у меня есть видеозапись. Вот видишь камера. я все снимал до того, как я их забирал. И у меня все эти повреждения, если они там были, они есть, это не мое повреждение. И он такой, а что у нас здесь стояла? А что ты ее выгонял, много раз выгонял, ну, короче, таки разводил. И потом он мне дает чек и говорит, ну, что типа это... Скидку можешь сделать? Я говорю, я уже скидку тебе сделал, уже 200 баксов сделал скидку. Ну, и ты типа еще позже привез. Я говорю, подожди, снег был, что ты хочешь от меня. Ну и типа он, короче, я говорю, я и так две сотки сделал, но он отдал. Итак, ребят, сейчас забираю две машины, Шевроле-Карвето Mercedes, какой-то супер старый. Нахожусь в Чикаго, по-прежнему. И сегодня, надеюсь, уже буду выезжать в Лос-Анджелес. А там посмотрим. Сейчас сделаю. Смотрим. Очень удобная тачка корвет. низкая, капот длинный, поэтому она прям туда идеально просто встает. Еще у меня там много мелочевки наложено, если бы ее не было, она бы еще больше, но мне в принципе это не мешает. Сейчас я ее загоняю, следом загоняют от Мерседеса, они сказали, он плохо заводится, поэтому не заглушили его, вот так. Интересные дела, так, как тут сзади скорость включается, вот так. Никакого ручника А, ручник есть Есть, точно Они там дали целую инструкцию На бумажке написано, как ее заводить Если вдруг она заглохнет Сейчас, надеюсь, она не заглохнет Загружу ее, немножко высоковато Но, в принципе, ничего, здесь пролезет, туда загоню А потом, ребята, я буду забирать Q7, первый раз Q5 забирала, Q7 она еще выше Она даже еще выше, чем Кен. Самую высокую, по-моему, я Каен брал а над ней поставим какую-то маленькую, мне нашли. Ну, короче, есть, ребята, чем заняться как обычно начинаешь планировать начинаешь загадывать и все ребята идет кувырком в общем сегодня мне диспетчер скинул все мои машины которые я должен был загрузить и вроде бы как с утра было ощущение что я сегодня справлюсь и уже даже выйду из Иллианойса по трассе куда-нибудь в сторону Калифорнии но я глубине души не мог в это поверить и собственно мои сомнения были оправданы я приехал сейчас за, на второй пикап. Первый пикап был две машины. Как вы помните, сейчас приехал еще две машины загрузить. видите так? Еще две машины загрузить. И это какая-то контора, которая занимается... Это вообще аэропорт рядом. Я так понял, то ли они грузы эти привозят на самолете. Самолет прилетает, как сказать, привозит. Ну, короче, вы поняли. Самолет приземляется, оттуда груз вытаскивает кладут сюда, и они на форклифте катаются, подводят. Я уже жду, наверное, ребят, я, наверное, где-то четвертый час, ну, ладно, третий час, третий час точно здесь. Я уже поел, чай попил, смотрю YouTube, и жду, пока, я так сейчас понял уже только на третий час, я понял, что надо, оказывается, встать в очередь. Видите, там куча сзади вот здесь какого-то фига он вообще подъехал, я его не пущу. И занять любой D, D кажется это называется, ну, гейт, короче, любой гейт, любой ворота занять. И потом мне будут машину привозить форклифтом внутри, там они катаются жжжж, на тачках. Не знаю, каким образом я буду грузить, ребят, сами понимаете, у меня открывается вот так ворота. А это все, это все обычные драйвены, у них ворота открываются как дома у вас, двери. Проще, они подъезжают вплотную, а я вплотную не могу. Короче, сам не понимаю, вон самолет, смотрите, сзади пролетает. Привез груз. У меня здесь новые два автомобиля, Audi а 8 Audi Q7 забрать. Жду очередь. Нет, вот как плохо, когда первый раз приезжаешь на такую, такую тему, которая называется... Ну вот, короче... Доки здесь, и здесь грузятся вот такие вот обычные драйвены, поэтому, блин, я не знал, оказывается, надо было вот сюда просто зайти, обойти их, откуда я мог знать, а девушка в офисе мне сказала, иди к форклифту, я пошел к форклифту, отождал, прождал очередь, туда прошел, он говорит, кто тебя сюда пустил, я говорю, чувак, загружай мне, а как я тебя буду грузить, я говорю, ну не знаю как, но в итоге, короче, оказалось, что тачка вот здесь, сейчас я ее буду осматривать, просто самолет какой-то, посмотрите, внутри под компьютер сделан, 2021 года тачка, сейчас буду быстро проводить осмотр, и и поеду уже, ребята. Сегодня не успеваю забирать другую, они закрылись, но ничего страшного. Заберу эту и поеду дальше. Сейчас надо провести осмотр тщательно. Смотрите, здесь даже розетка зачем-то сделана, 110 вольт. Странная, что это за тачка? Может, какая-нибудь, знаете, Google типа ездит, отмечает метки. Хотя нет, у него вертушка сверху должна быть. Вертушки нет, странная история. Tank one 4 wall Что такое? А, это заправка, заправка электричеством, это, видимо, электрическая машина. Я не знаю, что здесь отмечать, где здесь можно увидеть какие царапины, есть ли они, нету. Сейчас напишу, наверное, просто, что тачка грязная. У меня рука не поднимается писать, что она, на ней есть царапины, потому что их нету, их не видно. Сделаю побольше фоток, видео сделаю. Короче, такая территория, ребята. Отсюда они, они разъезжают на таких маленьких Маленьких форклифтах Они, видите, оттуда прогоняют Не дают там не записать, ничего Вам показать Короче, они Q7 подогнали А Audi A8, A8, что-то нету А8 по-русски Вот я пошел искать ее Они говорят, ты не можешь здесь стоять Audi вон Жду сейчас, когда A8 привезут, чтобы я ее мог загружать Я стою бездельничаю, ничего, ничего не делаю Машины нет, жду Вот я пошел искать приключения они ругаются все, чувак отдал мне тачку. Ребята, интересно. Напишите, пожалуйста, в комментах, если вы примерно представляете, что это за тачка. Ну, то есть, вот здесь понятно. Здесь, видимо, электрическая она. Вот это что такое? 110 вольт. Дальше, смотрите, особенность, что на этой, что на той машине. Вот такая штука есть. Вот такой прибор. 230 вольт, 12 вольт. Чарджер какой-то написан, зарядник типа. И вот, стримдек. И вот еще такая фигня, ребята. Что за тачка, как вы думаете? Вау, а здесь что, смотрите? Что это за чудо вообще? Сзади телек вот такой установлен Там какой-то кондиционер Внутри, походу, в багажнике Какие-то моторы Блин, машина большая, конечно Я думал, А8 коротенькая будет Ну ладно Имеем, что имеем Ребята, ну и тяжелая это А8 Не знаю, сколько она весит, но ощущение, что то внутри, наверное Если не больше Надо глянуть в интернете так, но ну, это пусть даже и больше весит, Q7, но меня это не смущает, потому что я рампу не буду поднимать, чтобы ее загонять. Я ее наоборот опустил вниз, и сейчас на первый этаж она просто залетит. Вот таким образом, чик. Блин, ну широченно она, конечно. Машина очень широкая. Прям зеркала рядом-рядом и стоит с этой стороны ну да ладно вот так примерно я думаю годится парковка и тормоз, отлично где она глушится вот здесь отлично, пойдемте ух ты, места-то мало надо быть уязвимым, как вода нужно быть, ребята, как кошка